Ну что, друзья, всем привет, с вами Фишерман Хунтер. Сегодня у нас уже 15 мая, ну и вырвались мы в грибы. Грибы называются сморчки. Вот я уже насобирал сколько. Вот видите, в пакете сколько, ребятки. Ну а вот они как растут у нас, сморчочки. Видите, раз грибочек, вот еще один грибочек, вот еще один грибочек, вон еще один, вон там за деревом еще, вот еще 4 штуки, 5 даже растет. Вот, там он еще под кустиком один спрятался Так что, друзья, сегодня у нас будет офигенный ужин с грибов Давайте ставим лайки Вероника, айда сюда, тут их много Давай быстрее, их тут много Давай быстрее Ну-ка покажи, сколько ты насобирала Давай быстрее, ну-ка покажи Открой Вот веранду сколько насобирала Смотри, иди сюда Вон гриб, вон гриб. Видишь что? Смотри, вот два видишь, угу. два видишь. Там смотри внимательно. У меня смотри сколько вон, раз, два. Вот да, да, да, да. Собирай тут их много. Все, давай, чтобы никто не слышал и не видел. Нам же надо их самим сожрать. Вот, давайте, короче, лайки ставим.